Добрый день, друзья! Сегодня у нас 30 июля 2021 год. Находимся мы около поликлиники города Гулькевича. Поступило обращение на имя депутата Никитина Александра Сергеевича и общества инвалидов пометуна Анатолия Ивановича, вот инвалида второй группы, проживающего в совхозку бань, которому с 6 лет запрещены прививки. Вот после того, как он перенес укус клеща энцефалитного, является он инвалидом второй группы и вот заставляют его сделать добровольную, так скажем, вакцинацию. Расскажите о вашей истории, что у вас случилось, какие у вас проблемы, с чем вы столкнулись? Столкнулись мы с тем, что значит во-первых мы посмотрели карту, по которой мы выписываем таблетки. Терапевт наша Кравченко. Выписывает неправильные диагнозы, подписывают, она просто, напросто пишет по диагнозу, что должно быть, а на самом деле у пациента этого нет. Кем вы являетесь инвалидом? Я жена. Жена. Вы кто? Я поспела Евгений Владимирович. Живаю в Софрускую больницу 61. Вы являетесь инвалидом второй группы в результате? В результате вот как Кравченко Скажи отправляет мне каждый месяц по поводу рецептов, которые мне при... нужны жизненно, можно так сказать. Но я приезжаю в город Булькевичи ставить печати и тому подобное, и постоянно неправильно Напечатаны рецепты Рецепты неправильно выписаны да, неправильно. А вы являетесь инвалидом В результате укуса энцефалитного клеща Да, да укусы, клеща. И вам противопоказаны да, прививки Да Потому что в половиной лет Укусил энцефалитный клещ Всем привет Вы на канале Булькевичи Немного об клещей энцефалитных Клещевой энцефалит Весенне-летний клещевой менингоэнцефалит – природно-щеговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга или оболочек головного и спинного мозга, минингит и менингоэнцефалит. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного. Люди и животные заражаются энцефалитом через укусы клещей. под сердце и по, по заболеванию получается так, что раньше, когда я в садике прививки делали, а потом запретили. Запретили вам делать прививку. Скажите, была ли комиссия сейчас, что, какое вынесли решение? Сейчас комиссии не было бы была комиссия двадцать восьмого числа этого двадцать восьмого числа этого года, да? Этого года.